Задача номер один, которая должна в принципе стоять во главе угла, заключается в том, что в первую очередь мы должны создать капитал. Я расскажу в принципе в системе, да, то есть очень многие вещи возможно знакомые, кому-то они покажутся там вообще прописной истиной, но в принципе они выстроены в рамках определенной системы, да, то есть, которая приведет к нас к пассивному доходу. Первое, что мы должны, задача номер один – это создание капитала. Ничего нового не придумано, да? то есть тем или иным образом об этом говорят эксперты, об этом говорят э, наставники, коучи, то есть все говорят в принципе про то, что формула э, получения капитала, да, чтобы стать богатым человеком нужно зарабатывать больше, тратить меньше, э, получать какой-то определенный остаток и грамотно с этим остатком распоряжаться, его инвестировать на создание капитала. Таким образом вы создадите свой капитал непосредственно. То есть первая задача, с которой мы должны справиться, которую мы должны решить на пути активного дохода, это стратегия создания капитала, понимая, что капитал у нас создается опять-таки лишь за счет дохода-расхода, остатка и грамотного инвестирования с этим остатком. Соответственно, я разделяю эти стратегии создания капитала, наверное, 4, называю четыре основные стратегии по созданию капитала. То есть, идет это по такому принципу от наиболее простого ну, к наиболее сложному, наверное. Причем это применительно от простого, что я называю простым, то, что может сделать любой человек без предварительной подготовки с минимальными трудозатратами, с минимальным вложением времени, сил, средств для того, чтобы непосредственно это осуществить. То есть, первая стратегия – это оптимизация, то есть, сокращение ваших ежемесячных выплат в рамках расходной части. А второе – это ускорение, да? то есть, когда вы начинаете ускоряться, и здесь мы говорим о сокращении расходов. А третье – это рост, просто элементарно больше зарабатывать. И четвертое это эффективность, да, то есть мы работаем над эффективностью. И вот, ну, я для себя считаю и в моей практике и когда я сам выходил там из состояния банкротства, вот этот путь он наиболее, как это правильно сказать, ну как скольжение да то есть как только вот вы начинаете просто начинать с оптимизации с ускорения с роста и с эффективности да то есть это идет как некое такое камушек бросили под ну, не знаю камушек снежок бросились на склон да и он начинает вот так вот сам за собой катиться почему он начинает сам за собой катиться потому что у вас получается больше остается денег у вас больше становится остатка, больше капитала, которым вы можете направлять на инвестирование, которое вы можете вкладывать непосредственно в пассивные источники получения дохода и получается вот именно запускаете некий такой снежок. Ну и естественно проще, одно дело, кто-то хочет там сразу громадную глыбину да, свалить, которую там тяжело просто принести, а можно сделать просто маленькие минимальные действия, да, которые сами законы природы потом создав... создадут определенную лавину с увеличивающимся доходом и так вот я выделяю четыре основные стратегии оптимизации ускорения роста эффективности